Посучий хаос, они идут вперед, они идут кислотный безумный свой поход, Складируют компьютер, электричество сожрут, и дальше хаотично в разные стороны ползут. Пусть, пусть, Я не даром огненных муравьев, Но вылилось в кошмары Господь своих врагов. Они равны, они страшны, По век не встретишь муравьев равней. Но так же ты, но так же ты.